Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас идет обзоре новинка набор инструментов от компании Sigma 6003841. Это артикул товара. Набор на 216 предметов. Sigma. Коротко об инструменте Sigma это Харьковская компания. Выпускает инструмент. Очень широко известно в Украине. Поставляет инструменты страны СНГ. Заводы по производству инструмента у них находятся в Китае. Набор на 216 предметов поставляется в пластиковом кейсе. Сверху идет упаковка из тонкого картона. По информации, которую указывает производитель. Три рабочих квадрата в комплекте 1,2, 3 восьмых, 14. Дюйма CRV, хромбонад ⁇ стали, сталь, там материал затопления инструмента, трещотки на 72 зуба, мелкий шах, 216 предметов. Ну, сбоку комплектация, что идет в комплекте данного набора и где выпускается. Прокладка, которая ложится между двумя крышками, чтобы инструмент лучше фиксировался и не гремел во время переноски. Здесь, кстати, поролон, довольно-таки толстый. И начнем мы с трещоток и воротков. Три трещотки, под три рабочих квадрата, три восьмых, одна четвертая и одна вторая. Воротки. Воротков у нас в наборе два. Под одну вторую и под одну четвертую. Трещотки, 72 зуба, мелкий шаг. Есть реверс. Переключение в влевого вращения. Быстрый сброс фиксация. фиксация. Надели, нажали кнопку, быстро сняли. Трещотки, видите, идут с изгибом. Очень похожи даже братья-близнецы на трещотки в наборах МИОЛ. То есть есть набор 171 NDA. Меолы в меолских наборах нету, 216 предметов, есть 171, да, тут трещотки в наборах меол, не одинаковы с Сигмунским. Трещотки на 72 зуба, рукоятки комбинированные, пластик, резина. Желтый цвет, это резина идет, вставки, черный, пластик. Трещотки разборные, то есть можно обслужить внутри. Длина трещотки под 1,2 дюйма составляет 260 миллиметров. Трещотка по 3,8 дюйма, также на 72 зуба, с изгибом, реверс, разборная, быстрый сброс. Длина трещотки 200 мм. И трещотка под 1,4 дюйма, 160 мм, также реверс есть, с комбинированной рукояткой. Воротки. Вороток по 1,2 дюйма, длина 250 мм. Т-образный, и вороток под 1,4 дюйма, длина 100 мм. Также Т-образный, еще называют вороток с плавающей головкой. Вороток под 1,2 дюйма используется также как удлинитель, 250 мм. То есть, одеваете переходник, получаем Т-образный вороток. Этот переходник вы можете использовать для перехода с 3,8 на 1,2. То есть, берем трещотку 3,8, вставляем. Переходник и одеваем, допустим, головку под одну вторую. То есть все универсально. Так, поль удлинители начали. Дальше продолжим. Удлинитель под одну вторую. Еще один есть в наборе. 125 мм. Под три восьмых у нас. Один удлинитель 125 миллиметров. И под одну четвертую у нас два удлинителя в наборе. 50 и 100 миллиметров. Это под маленькую трещотку. То есть принцип действия удлинителя. Если кто-то покупает на подарок, не знает или... Вот, удлинитель на трещотку. И сюда мы одеваем уже головку. Так. так, две тверточные рукоятки. У нас одна 150 мм. Рукоятка, здесь идет ручка пластиковая полностью. Такое, тем более называют тверточный враток. И есть отвертка, то есть отверточный держатель с магнитом, длина 200 мм. Ручка здесь резиновая, резинопластик, можно сказать. Рука, которая с магнитом отверточная, с магнитным держателем, вставляете биту, и бита фиксируется. Получаем полноценную отвертку. Держатель, который 150 мм, отверточный вороток, используется или с битами в наборе, дальше я их покажу. Или можете сюда вставлять головки под 1,4 дюйма. Также есть отверстие в ручке, сюда можно подсоединять или вороток или трещотку. Ну и также использовать удлинитель. Удлинять. С вариантов много. Так. Э, битодержатели. В наборе идет три битодержателя. 3 восьмых дюйма, одна четвертая и 1 вторая. Соответственно идут и биты. Начнем с бит, которые Таких вот резиновых держателях то есть вытягивается из набора используется с битодержателем под 1,4 дюйма вот вставляете нужную биту и дальше можно вставлять трещотку или вороток или отверточный вороток видите профиля здесь разные, есть торгсы, есть крестовые, шлицевые Общее количество этих бит в наборе 44 штуки, которые с держателями. Так, далее биты под 1 четвертую с переходником. Общее количество 30 штук. Торксы с отверстием. Торксы обычные, шестигранные, крестовые, шлицевые. Общее количество 30 штук. Также применяется лесотверточной рукояткой. Я уже показывал. Или можете трещотку вставлять. И биты под 3-8 дюйма и под 1,2. Два битодержателя. Уже в них вы вставляете биты. Биты используете с трещоткой 3,8 или 1,2 2 или воротком. Общее количество бит 30 штук. Которые под одну вторую и под три восьмых либо Карданы. Три кардана под три квадрата. Одна четвертая, три восьмых и одна вторая. Карданы здесь креплены металлическими вставками. Есть наборы, где на винтах, на заклепках есть просто встав. Так, теперь головки. В наборе шестигранный профиль. Головки короткие. Шестигранные головки короткий торкс. И головки длинные шестигранные. Начнем с головок коротких шестигранных. И с головок под одну-вторую дюйма. Под одну-вторую дюйма у нас 14 головок. Самая маленькая на 13 идет. Шестигранная под одну-вторую. Самая большая 32 мм. Надпись на головках, Sigma логотип, хром ванадий, хром ванадивая сталь, указывает производитель, 32 мм. Вес головки 32 мм составляет 212 грамм. Это под одну вторую. Под 3,8 дюйма у нас 10 головок. Самая маленькая 10 мм, самая большая идет на 19. Это под 3,8. И под 1,4 четвертую 13 головок. Самая маленькая у нас на 4 мм, самая большая здесь на 14 мм. И головки Torx ряд, общее количество 14 штук, самая маленькая здесь E4 Torx, самая большая E24. Весь инструмент в наборе имеет матовое защитное покрытие. Головки длинные. 18 штук, самая маленькая у нас идет на 4 миллиметра, самая большая здесь у нас на 21 миллиметр, или не на 22 миллиметра. И три свечные головки. Почему три? Здесь на 21 миллиметра у нас две головки, то есть под 3 восьмых и под одну вторую. То есть два одинаковых размера под два разных квадрата. И головка под 1,2 дюйма, это на 16 мм свечная. Внутри есть резиновые вставки, для того, чтобы свеча не выпадала во время отключения. И еще две биты, биты Torx, большие. Это у нас т 60 и T55. И набор комбинированных ключей, ключей в наборе идет 12 штук, самый маленький 8, потом 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 это самый большой, полностью гладкие, логотип Sigma, 19 миллиметров, с обратной стороны хромбанадий. ванадий, хром ванадий -вайстан. С комплектацией все, как я уже говорил материал это хромбонадивая сталь указывает производитель набор может применяться и в профессиональном то есть на СТО также можете применять его для домашнего использования для ремонта и обслуживания собственного автомобиля проверим как у нас инструмент держится в верхней крышке вот. все отлично единственное защелкивайте до конца все отлично держится Состоит кейс из двух частей, посередине зависа идет, широкая, внутри металлический штырь. Замки здесь пластиковые в наборе. То есть на кейсе пластиковые замки. Гарантия на инструмент Sigma у нас один год, Единственная гарантия не распространяется на биты, которые в наборе. Ну, ни один производитель не дает гарантию на биты, это расходники считаются. Теперь кейс у нас защелки. Все очень хорошо защелкивается без проблем. Вес набора составляет 11 килограмм. Логотип Sigma на верхней крышке. Указывается 215 предметов. По, по каталогу идет 216. 215 это считается кейс. Видите, 216 на со мной. 215 предметов ширина кейса 45 сантиметров длина 35 вес 11 килограмм высота 10 сантиметров спасибо за просмотр, на наш, просмотр нашего видеообзора подписывайтесь на канал за подписку и за комментарии получайте хорошие скидки в нашем интернет- магазине спасибо за просмотр до свидания